Ну что ж, начинается первая карта, дамы и господа. Первый матч, открывающий женский турнир от проекта Женский Эпицентр. Skills and Pills против Girl Power. Матч на вылет. И это четверть Финал. Проигравшая команда турнир покинет и приостановит свою борьбу за призовой фонд. Ну а победившая команда, соответственно, выйдет в полуфинал, который я для вас буду комментировать завтра. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте это делать. В мои соцсети там все дела. Вот это ВКонтакте, там Дзен, да, тоже все вот это вот подписываемся. Но об этом как-нибудь мы поговорим с вами отдельно, может быть, между картами. Сейчас нас интересует поножовщина, которую выигрывает коллектив Girl Power. Ну и я уже готов менять команды, потому что очевидно, что это будет смена сторон и естественно да это смена сторон еще раз быстренько пробежимся по составам команда Girl Power это незабудка и близкий савар канабиек и ну там ZVC C C C C и вот эти две последние девушки это Милф и хохотушка увы опять таки повторюсь не знаю к сожалению кто из них кто команда Skills and Pills это Люся Зоны Пресвятая мамка Мармеладка и булочка ну и в очередной раз конечно же всем приятного просмотра и хорошего настроения дамы и Господа, ну а мы полетели вместе с командой Skills and Pills на точку Б, которую они. Без проблем, в общем-то, занимает. Кисаравр здесь одна в поле не войница. Как, я не знаю, как правильно сказать это. Ну, в общем, все равно одна в поле не воин. И минус прилетает от CCCCC. Муха CCC. Черт возьми, минус соне Ситуация 4 в 4. Попытка ретейка. Кстати, попытка на ретейка, надо понимать, успешная. Второй минус от вот этой самой CCC. Иблис. Минус Булочка. Второй минус от Иблис. И последняя остается. Мамка Мармеладка, которая, к сожалению, не реализует свой глок и свою... Хитрую позицию. Как бы забавно это не было, и как бы, может быть, не хотелось достаточно банально шутить э, касаемо этого матча, но где сейчас находилась мамка-мармеладка? Правильно, на кухне. Все по канону, собственно говоря. Но я понимаю, что это такой себе юмор, но я должен был. Я все-таки должен. Настоящие мамки должны варить борщи. Мамка-мармеладка, вот... Я думаю, наверняка с этой задачей в своей жизни справляется без проблем Что ж, понеслась, далее Экономический раунд от Skills and Pills. Опять End Вот видите, опять End Ну, черт возьми Ну, будь проклят, мое, мое сознание Че с ним не так сегодня? Хай Администрация Дженнер Сайт, приветствую Киса Равер уничтожает булочку. Это энтри, сделанный в яме. И, естественно, сбор информации, ну, просто максимальнейший. Таким образом, мы с вами, и как, в общем-то, и девушки из команды Skills Pills, как и Girl Power, все прекрасно все понимают, что это точка Б, бомба установлена. Но тут надо отдавать себе отчет. Что удерживать-то ее особливо не с чем девайсов-то нету. И так или иначе, игроки обороны, естественно, прибегут на выбивание. Кисаравр, еще один минус. Минус от незабудки. Зонное, солнышка! Ну, никак солнышку не удается ни в кого попасть. Здесь просто предательски э, разрыв шаблонов какой-то сейчас. При... О! что делают? Что делают девчонки-то? Елки-палки! Она бы и так самое интересное, кисаравр сидела и дефала бомбу. На, когда там 6 секунд до взрыва оставалось Она отжимает дефьюз и отдает дефать бомбу э, Девушке с ником ЦЦЦ И что самое интересное Она и сама бы успевала снять бомбу А вот из-за этой смены можно было, кстати, и не успеть Ну, тем не менее, все обошлось для коллектива Girl Power в этом раунде э, С чем их, конечно, можно поздравить Но надо быть осторожнее В, пред в предстоящих раундах нужно чуть больше внимания уделять подобным моментам что ж, две поставленные бомбы, конечно, позволяют команде Skills Pills э, вооружиться автоматами Калашникова. И это снова проход через парапет. Третий раунд кряду ряду команда Skills Pills делают одно и то же. Ну и девчонки из Girl Power, к сожалению, уже начинают, конечно же, понимать, что происходит. И всех убивают. Ну, всех, кроме Регины, которая в данной ситуации пыталась занять позицию на коврах. Простите, что к зоне я обращаюсь. Э, Иногда по имени Ну, просто потому, что мне, черт возьми, так как-то вот получается, да? Потому что я знаю О. Модели... Да-да-да-да-да а... Вась, Вась, я надеюсь, ты здесь и ты меня слышишь После вот этой штуки а, Давай небольшую техническую такую паузку возьмем, да? На 5 минуточек, буквально там на 10 Ну, то есть чуть-чуть подольше не будем заводить следующую катку Я все поменяю, я совсем забыл об этом Прикинь, какой ПТС у команды? Харды пэшки есть, к сожалению, не могу сказать, потому что ссылки на битву у меня нет. ц ц энтри, не энтри, прошу прощения, размены, минус, полысый, незабудка, незабудка где вообще находится-то, незабудка у нас сейчас в окнах, не забывает, что нужно держать позицию на парапете, естественно, делает минус, пытается забрать вторую соперницу, но булочка все-таки выживает, даже после брошенной хаешки в нее она все равно выживает, вот это да, по-моему, у нее... ХП где-то в районе 200, мне кажется, это так и есть. Ну что, изи для зоны, Регина чемпион, пишет в чате Dark Legend the best. А, канабик и ЦЦЦ по минусу по зоне и мамки мармеладке ну и та самая выжившая булочка с 20% своего лайфбара, увы, к сожалению, скорее всего, конечно, не справится, видит дакующую соперницу и пропускает ее, иди, говорит. Иди, просто иди. А соперница на развороте берет и убивает булочку. Вот так э, несправедлив наш мир, дамы и господа. 4-0 тем временем Girl Power очень уверенно начинает оборонительную сторону. Собственно, сильная сторона реализуется, по-моему, на все 200%. И это есть гуд. Э, женский вип, там всегда броня 200. Да, конечно, на фасткапе играют они а на сервере. Если бы на серваке, тогда другой вопрос. Но игры-то на фасткапе. Да, между прочим, с геймгвардом там все дела. Все по-честному. Киса Равр. Энтрифрак по булочке. Есть снайперская винтовка у Иблис. Но дымы предательски мешают попадать по соперницам. А их там, кстати, две. Так-то Иблис очень сильно рискует, занимая такую широкую позицию. Но в плане открывать сразу по двух оппоненток. И попадание почти случилось по одной из. А вот теперь все-таки попадает лысая. Минус. А, лысая елки-палки. Я что сказал, лысая, серьезно? Люся, конечно же, простите, простите, Люся. Боже мой, все, мне мне стыдно. Теперь мне очень стыдно. Почему я сказал лысая? Не знаю. Развал, развал башки, в общем, сейчас устраивают Герр своим соперницам. и это, увы и ах, 5-0 пока что немножечко, правда, однокалиточно, но, тем не менее, Skills и пилс в слабой стороне, давайте не будем, в общем-то, здесь сильно что-то пытаться выдумывать и как-то... А -а Подстёбывать девчонок, которые проигрывают Потому что это не совсем целесообразно Но они в слабой стороне Мы посмотрим после смены, что будет происходить А вот там будет уже куда интереснее а, Куча хаешек сейчас прилетела в яму И в этой яме взорвалась мамка-мармеладка Беда, печаль, обид, досада И вторая хаешка достигает цели И поэтому на этот раз уже погибает у нас Люся Люся, прости меня, пожалуйста, я не хотел Три а, в пять Пресвятая ждет аркаду, потому что была потеряна позиция в яме. Соответственно, терский спаун могут занять девочки из команды Girl Power. Но этого на данный момент во всяком случае не будет. А вот Кисаравр уже занимает, кстати, мидл. И не зря занимает мидл. Здесь сразу вступает в перестрелку с булочкой и выигрывает эту перестрелку. Булочка теряет бомбу при этом, при всем. Регина. Опа, здравствуйте. Парный размена от Sonne. Но нет. Точно так же парно, практически синхронно, к сожалению, к сожалению, погибают девушки из Skills and Peels. А, ВЦЦЦЦЦЦ, это Полина, спрашивают а, в чатике на Твиче, я, к сожалению, вот повторюсь, не знаю. Я точно могу сказать, что а, вот это вот ВЦЦЦЦЦ, это либо девушка с ником Милф, либо девушка с ником Хохотушка, вот кто-то из них. А кто? Вы и ах... Uh, мне неизвестно. <с> так может, Люся лысая? Ну, я надеюсь, нет. Я надеюсь, нет. Хотя это ее право. Если хочет, может, конечно, и в лысенькую превратиться. Я вот хожу, так и ничего. А, Мамка мармеладка с булочкой вместе пытаются выйти на точку. Булочка, к сожалению, уже свое от выходила. И 59% лайфбара, в общем-то, не сильно могут помочь мармеладке а, также выйти. Уже 4%. Ну и, конечно, численным большинством Girl пауэр траунд выигрывает счет 7-0. Люся Бритая. Ну ладно, хватит вам форсить эту тему. Но ошибся, комментатор, это ж не значит, что надо продолжать вот э, педалировать, так скажем, мою ошибку. Ну, всякое бывает. К сожалению, пока что э, Люся и Пресвятая не сделали ни одного килла. Uh, у девочек 0,7 в статистике. Один килл достался мамке мармеладки. В общем, пока что счет обусловлен тем, что, ну, в общем-то, Skills and Pills Первый свой матч... Uh... <laughs> Че это было сейчас? Канабик не успевает забрать соны, потому что вот этой встречкой, по-моему, обе девушки uh, не ожидали. Кисаравр минус Соне. И Пресвятая вместе с Мармеладкой мамкой остается сейчас в паре обе в общем-то находятся под Б и в принципе можно пробовать было бы выходить на эту точку если бы не одно маленькое но например потраченная бомба да которую девушки потратили на другой позиции Ну, вы посмотрите а какие хитрые девушки играют в Skills and Pills они просто по таймеру решили пытаться переигрывать своих соперниц которые в это время выходили на поджим и удается как минимум удается ситуацию свести на более благоприятную Но здесь а, Пресвятая проигрывает перестрелку с незабудкой Иблис где-то, кстати, со снайперской винтовкой дежурит сейчас а, в районе а, Хелпы Ну а мамка Мармеладка, разумеется, сейчас будет выходить на парапет И типа как бы на парапете ее ждет Я боюсь даже представить, насколько пламенный а, привет Вот сейчас Иблис о, Иблис как чувствует, как чувствует, что соперница будет в лифтах. 14 секунд. Здесь незабудка просто, по сути, должна уходить. В теровский спаун, куда угодно, но нет. Незабудка решает перестрелять свою соперницу и все-таки спасти ей экономику тем самым. С точки зрения стратегии, конечно, не совсем правильно, но что есть, то есть. Это все-таки, не забывайте, женский контр Strike, Он беспощаден. На стратегию здесь могут девчульки э, Внимание-то и не обращать Они и так выиграют Смотрите, как Люся э, пытается тихо Максимально тихо играть Что даже, даже с респауна на шифте выходит Вот видите? У девушек совсем свой подход к игре Она вот максимально сейво играет Там слышно было, Саш, как залезла девочка А, прошу прощения Прошу прощения Надо сделать в таком случае Немножечко погромче мне звучание так, все. Я немножечко добавил себе громкости. И у нас первая беда. Первая беда и обида. У нас вылетает одна из девушек, которая играла с ником Канабик. Я надеюсь, она вернется в скорейшем времени. Хотя, во всяком случае, глядя на счет, команде Girl Power... Третья, точнее, простите, пятая девушка в составе сейчас не столь так уж критично важна, потому что девчонки спасаются и справляются вообще практически в любых ситуациях. Но зоны с Пресвятой в теории сейчас могут своей команде принести первый матчпоинт, хотя бы первый. Кстати, очень интересно сейчас позиционно пытаются отыграть Skills Pills. Это выход с ямы плюс диверсия. Диверсия от Регины с э хелпы. Простите, все время хочется сказать с джангла. При этом. Ох ты, здравствуйте. Ох ты, здравствуйте! Елы-палы! Дабл кил! Жаль. Жаль. Э -э Мудрено и хитро сейчас пытались сыграть девчонки из Skills and Pills. Но что-то как-то где-то не получилось Канабик, кстати, у нас возвращается И это замечательно Почему это замечательно? Ну, думаю, объяснять не стоит Потому что 5 на 5 все-таки интереснее смотреть С тебя, Саша, шоколадка за Люсины волосы Да, без проблем Вот-вот без проблем Иблис. Минус со снайперской винтовки. Попытка сдержания меда Там еще и пачка выпадает. Оу! Коннектор прозевали! Серьезно! Вот этот неожиданный поворот! Пресвятая забирает Иблис и... Падает снайперская винтовка. Незабудка. Все-таки перестреливает Пресвятую, но Пресвятая успела забрать еще и канабиг. И также Люся отстрелялась по вот, ЦЦЦ. Теперь у нас равная ситуация 2 в 2, но по-прежнему с потерянной бомбой на меду. Кисаравар врубает Люсю, и тут как? Конечно, вот теперь уже начинаются проблемы чуть более серьезнее. Потому что одной тащить против двоих с потерянной бомбой, находясь в атаке, ну, это не самая, наверное, перспективная задачка, с которой можно, в общем-то, справиться без проблем. Конечно, можно, но нужно, чтобы очень много факторов сложились в картинку вот прям красиво. ха ха хотела... Хотела залезть потише, а потом поняла, что ай, нахрен просто пойду занимать так, как вот как займу, так и займу. Ну что, теперь перестрелка незабудки и мамки-мармеладки. Кто же кого первый начекает? И езжи, дамы и господа, мамка-мармеладка вытаскивает раунд для своей команды, и счет становится 9-1. Мои поздравлям бы команде Skills and Pills а, наконец-то они открыли счет. Ну, лучше поздно, чем никогда, и в этой ситуации эта фраза также применима. Разница 8 матч-поинтов и поражение в первой половине, это, конечно, боль. Это, конечно, печаль, но... Но... Все-таки надо собираться как-то и продолжать играть. Нужны раунды. Нужны раунды. И пусть даже они даются тяжело, но, как вы видите, команда Skills and Peels показали, что они могут их забирать. И Пресвятая продолжает борьбу, невзирая на то, что практически все напарницы погибли при выходе на точку «Б». Ой-ой-ой, беда Теперь все напарницы погибли И Пресвятая чуть ли не разбивается При прыжке на точку Б Кисаравр завершающий минус И, к сожалению, очень быстро Меньше, чем за минуту Команда Skills и Пилс проигрывает этот раунд Печально Тише едешь, дальше будешь Полностью согласен с вами Девушка Мента А ведь, кстати, немногие знают, что Девушка Мент Сегодня тоже, по-моему, играет Да, играет за команду Турбо Girls. Я все себе выписал, все отдельненько, все вижу. Присвятая. Энтри под CC. Я не очень понял сейчас, как это произошло. По-моему, излишняя агрессия от команды Герал Бауэр начинает играть уже на руку команде Skills ⁇ Pills. Тем не менее, Канабик забирает булочку, и ситуация выравнивается. Недолго музыка играла, что называется. Ну, надо как-то. Реабилитироваться Да, была потеря Но она не финальная Кисаравр перестреливает Люсю Но Пресвятая не отпускает Кисаравр на перезарядку И таким образом контроль над точкой Б Переходит в руки команды Skills и Бомба установлена И Блиц ретейк от команды Girl Power. Естественно, здесь, конечно, только ретейк При счете 10-1 О каких сейвах может вообще идти речь Незабудка Минус Пресвятая Соны Отличное позиционирование. Минус канабик. Ну и надо тащить раунд против еще двух. Соперниц 40% в лайфбаре. Незабудка десантируется на точку. И, дамы и господа, что дальше? Иблис. Иблис или Соне? И это Соне. Бесподобная игра. То ли 3, то ли 4 минуса Соне оформляет в этом раунде. Респектненько хочу я вам заметить. Респектненько. 10-2. Ну и, вот видите, о чем я и говорил. Потихонечку... Но команда Skills and Pills будут свои раунды все-таки забирать. А во второй половине, когда они будут уже в сильной стороне, вот там перспектив станет еще больше, и вторая половина, я уверен, будет еще интереснее. Ну а пока пауза от команды Girl Power. Непонятно для чего она. Вроде бы никто из команды не вылетел. Все находятся на сервере. Кстати, статистика на ваших экранах. Желающие, ознакомьтесь. Вот согласен, не та карта, чтобы в атаке шифты жать. Какой зона? Ну, какой зона? Ну, вот какой. Во-первых, не зона, а зоне. А во-вторых, это с немецкого на русский солнце, собственно говоря. И. Вы что, Рамштайн не слушали? Хотя, исходя из вашего никнейма, Азизбек, не удивлюсь, если вы не слушали. Рамштайна не учили немецкий, но, значит, я вас немножечко больше просветил. Если теры быстрее будут раунды делать, они выиграют. Ну, не совсем. Потому что принимать все-таки всегда проще. Игра от обороны это все-таки игра от обороны. Как ни крути. Саша, а будет видео, где они меняются футболками? Да я бы тоже, как говорится в интернете, да, а есть full. <смех> Скиньте full ЛС. А есть видео, где они меняются футболками, да, а есть видео, где они жмут руки друг другу ц uh, минус Пресвятая, и это энтрифраг, который сделан командой... Girl Power! Булочка сносит Иблис и снова у нас на точке Б большие проблемы у команды Girl Power. Вот в очередной раз можно заметить, что точка Б чуть слабее, чем точка А, потому что на споте А проблемы такого характера не появляются. Здесь снова в живых остается та самая Регина, та самая зона и она готова уничтожить, я уверен, практически каждую девушку которая придет на ретейк и первая из них это кисаравр. вперед ножками аккуратненько вылетает из окна кухни но здесь не ложится стрельба и незабутка все-таки перестреливает Люся минус незабудка, один на один с канабик канабик в наглую смотри в наглую садится дефать oh! <minor> the bomb has been defused Ай, какая хитрая канабик! Ай-яй-яй, а ведь могла бы спокойно спасать раунд э... Люся, если бы поверила в то, что ее соперница не будет такой хитрой. Ну вот они, девочки, вот никогда не знаешь, чего от них ожидать. Ахаха, тебе Света потом снимет скальп. Да нет, ну Света же прекрасно понимает, что это шутка. Света, мой юмор, знает вдоль и поперек. Правда, не всегда его понимает, но знает, что я иногда могу пошутить вот в чем-то вот в таком. А, еще один энтри. И уже. Ой, еще и два минуса даже от CC. А где она? Где она вообще находится? А, все, понятно. Ее уже разменяли. Ну, классика жанра, блин. Не успеваю включить никого, елки-палки. Почему они делают какие-то хаотичные действия? Как из них за кем-то хотя бы наблюдать? Канабик уходит на поджим. Давайте смотреть за пресвятой. Последняя надежда команды Skills Pills на этом раунде. В, прошу прощения, этом раунде Ну и подбирать бомбу сейчас, конечно, это слишком сильно шуметь Но, правда, перестрелка с канабик, собственно, ну, вы сами все видели, да И теперь уже можно, по сути, не шифтить Потому что, ну, и так все прекрасно знают, где находится Пресвятая И ее здесь уже, к сожалению для нее же, готова принимать Позиция для приема гораздо удобнее у Кисы Потому что Киса сначала увидит вражеские ноги Потом увидит всю соперницу чего, к сожалению, не сумеет сделать изначально э, Пресвятая. Счет 12-2 на табло. Красуется очень замечательный счет для Girl Power. Чего, к сожалению, нельзя сказать о команде Skills Pills. Но, опять-таки, я делаю ставочку на вторую половину и очень верю в то, что во второй половине Skills Pills раскроются. И У них появится второе дыхание, и они типа задышат. По новой Пресвятая ваншотище. Видели? Видели просто этот ваншотище? Конечно, вы его не видели. Вы его видели со стороны, но я уверен, он был очень крутой. ЦЦ дабл кил и зона с булочкой вдвоем. Булочка, кстати, между прочим, диверсантка на точку А выходит в то время, как где-то ее тиммейтша шумит пока что на коврах. Находит ЦЦ и убивает ее, а булочка в это время продолжает продвигаться к точке Б. Ну. Елки-палки, стратегический Skills and Pills порой такие раунды выписывают, что я малость в шоке. Я реально малость в шоке от увиденного. Вот и не могу никак иначе сказать. Ну что, булочка. Дожидается соперницу с ником Незабудка и убивает ее. Ибли с тем временем забирает Сона, и, увы, булочки теперь... Диверсантки булочки предстояло вытащить раунд одной, но она, к сожалению, к моему величайшему с этим э, не справляется. А, так, э, передай привет Полине от Алиена. Ну передал Алиен. Только, ну все-таки Элен же. Ну, ну ладно, неважно. Ну в общем от Алиена Полине привет. Um, так, я, Саша, также деф на морозе часто делаю, так как думают, что фейк Девчонки с пабликов тут или как? Uh, это все девчонки с одного паблика Ну, типа, женский эпицентр же Ну, ну есть же Итак, выход на Б после смены сторон Girl Power начинают играть сразу в лютую агрессию И быстро занимают точку Б Даблкил от ccc И команда Skills и находится сейчас временно в смятении Не зная, что делать, незабудка забирает Регину. И Люся с Пресвятой остаются вдвоем Причем как-то неспешно девочки идут Спасать точку Б Люся присаживается достаточно заранее <смех> Чтоб точно пролезть Блин, мне нравится, как играет плюс Она делает все наверняка Шифт с респауна Присаживается за 5 метров до э, окошка Вот Блин, все бы настолько осторожно играли Вот реально было бы здорово Присветаем! Ух ты, вот это бабахнуло. Ну вот это я понимаю. Ну что, бомба взорвалась, и раунд остался за командой Girl Power, но справедливости ради, даже если бы взрыва и не последовало, скорее всего, по перестрелкам Girl Power так или иначе выиграли бы этот раунд. Теперь самое печальное, что могло произойти во второй половине со Skills and Pills, уже произошло. Они потеряли экономику, и сейчас вынуждены, скорее всего, отдадут 15 раунд. Это практически неизбежно. Потому что, ну, с пистолетами, плюс еще и Пресвятая купила ФАМАС. То есть в следующем раунде не будет бая конкретно у нее. Но будет бай какой-никакой, но хотя бы у Тимейдж. Пропустили кисуравр в коннектор. Не было активного контроля МИДА, который, в общем-то, мог бы закрыть эту позицию. И, к сожалению, вот такая вот история печальнейшая получилась на самом деле. Вы получили... Ну, это... Вы это обращение к команде скисл... Skills and и Получили девочку, которая просто зашла и в спины расстреляла двушку оппонента. Бомба установлена. Регина остается тащить... Все это дело одна и, ну, очевидно, не вытаскивает, потому что тут со всех сторон а, девчонки в красных а, комбезах. И как вообще такое вытаскивать лично, я пока не придумал. 15-2. Матчпоинт. Последний, возможно, раунд для команды Skills and Pills, Как минимум, один из раундов, в котором нужно собраться на пике своих возможностей. И только это потенциально может принести какие-то плоды. Но для победы нужно взять 13 раундов и выиграть на топах делать это будет очень сложно. А булочка ваншотит. Просто с сдегла канабик, которая в упор. Ой-ой-ой-ой-ой, Пресвятая. Да ладно! Пресвятая! Вот это реально, наверное, Пресвятая. Да, я не знаю, как вот так по таймингам можно было удачно отойти от Да, Сонэм забирает кисаравр. И три в два атака в меньшинстве в кои то веке. Girl Power в очередной раз близки к поражению в раунде. Но, конечно, по хеллспойнтам Пресвятая очень сильно просела. А вот у мамки Мармеладки нет девайса. Ну, то есть при всех этих проблемах потенциально проблемы, возможно, еще больше. Иблис ваншотом убивает Пресвятую. И таким макаром, дамы и господа, ситуация выравнивается. Иблис хоть и получает в голову от Регина, но все-таки отстреливается и забирает ее. Мамка Мармеладка, та самая геймерша без девайса, только лишь с диглом остается против двух оппоненток, которые сейчас заплентят точку А. И Мармеладки... Уже практически ничего не остается, к сожалению, с огромной долей вероятности. Здесь придется паковать чемоданы, и э, турнир для команды Skills and Pills увы и ах, скорее всего, сейчас закончится. Но я буду очень рад и очень приятно удивлен, если мамка-мармеладка сейчас повесит два ваншота и выиграет. Но нет диффузов, увы, нет диффузов. И все, дамы и господа, увы и ах, но я должен подводить итог этого матча. Команда Girl Power проходит в полуфинал этого самого турнира от проекта «Женский эпицентр», от турнира, который приурочен к 8 марта, и с ними мы встретимся завтра с командой «Skills in Pills». К сожалению, мы сегодня вообще не увидимся больше, и завтра тоже, и увы, вообще не увидимся, потому что турнир они покинули. Вот такая вот печальная история.